нашего эксперимента, где будет рассказываться, какое у меня стоит оборудование, вот, и что, собственно, я хочу произвести в этом эксперименте. Переходим на сайт Duarte.ru, обновляем страничку и выписываем наши показания в табличку доходности. Так как 6 сентября у нас был вывод средств на кошелек по Onyx, мы их тоже учитываем. Отчетность у нас ведется с 31 августа. Берем пять миллионов шестнадцать тысяч ноль пятьдесят семь сатошей, прибавляем подтвержденный баланс три миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят семь сатош и прибавляем неподтвержденный баланс. Неподтвержденный баланс у нас сто восемь тысяч семьдесят девять сатошей. Записываем данное показание в табличку доходности. Сегодня у нас девятое ноль девятое две То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт coinmine.pl, Обновляем страничку и видим подтвержденный баланс у нас составляет ноль, целых тысяча двадцать декрет. Прибавляем неподтвержденный баланс, у нас составляет 0,003 декрета, и получаем 0,1024 декрета. Записываем курсы фирмы на сегодня, заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку. И видим, что курс эфира у нас сегодня составляет 17 013 рублей за один эфириум. Записываем курс декрета. Заходим на сайт CoinGEK, обновляем страничку и получаем. Курс декрета у нас составляет 1696 рублей за один декрет. Записываем количество намайненного эфириума относительно рублю. Вставляем конвертер валют. И получаем 1393 рубля 85 копеек. То же самое делаем с декретом. Получаем 173 рубля 76 копеек. И тому мы видим, что декрета за сегодняшний день мы добыли на 17 рублей. А эфириума мы добыли на... 133 рубля. Так, всем большое спасибо за просмотр. Всем большое спасибо, кто подписался на мой канал, кто ставит лайки, пишет комментарии. Всем до завтра, до свидания.